Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 50 тысяч рублей, то прибыль через 69 часов у меня составит 250 тысяч рублей. Статистика компании. Участников на данный момент 26 180 человек. Проинвестировано почти 70 миллионов рублей, выплачено 30 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 90 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 200 тысяч. Друзья, я заработала уже в этом проекте более 400 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 28 тысяч рублей. На балансе у меня 166 тысяч. Сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособности.